В симуляционном центре КФУ практикующие молодые врачи собрались, чтобы отработать сердечно-легочную реанимацию модели больных, приближенных к действительности. Так во время этой манипуляции можно увидеть, как манекен-имитатор дышит. Конечно, не у всех получается сразу спасти модель больного. Эти занятия очень важны, так как позволяют молодому доктору повысить практические навыки. У нас с молодыми коллегами появилась возможность не только теоретически, но и практически повышать, поддерживать свою квалификацию путем проведения тренингов по экстренной и неотложной медицинской помощи. Обучение проводит опытный врач высшей категории, заведующие отделением анестезиологии и реанимации. Делятся своими знаниями и навыками, объясняя все до деталей. Сначала врачи повторили теорию, а только потом приступили к практике. Любой медработник обязан оказать экстренную и неотложную помощь до прибытия бригады и реаниматологов. Симуляционный центр дает возможность отработать эти знания. Некоторые позиции самой реанимации невозможно отработать, невозможно понять на живом человеке. И именно вот на симулянтах они отрабатываются. Сосредоточенность, старание – Все это здесь присутствует. Модели правдоподобные, обстановка тоже. Кстати, помимо знаний, важно обрести и профессиональную смелость, которую врач сможет применить во время реанимации пациента, утверждают специалисты. Диана Инитимирова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.